Здорово, зрители психфака Немиркин. Приходилось ли вам когда-нибудь сильно сожалеть о чем-то, что вы сказали или сделали? Иногда мы действуем импульсивно или позволяем нашим эмоциям взять верх над нами. У нас так много эмоций. Их легко взять под контроль. Пять основных эмоций – радость, печаль, страх, отвращение и гнев. И все они могут часто распадаться на множество других чувств, таких как ревность, нервозность и разочарование, благодарность, довольство и удовлетворение. Бывает легко классифицировать наши эмоциональные всплески как простые реакции, вызванные стрессовыми факторами окружающей среды, но на самом деле их можно контролировать. Если вы начнете осознавать себя хозяином своих эмоций, в вашей жизни будет меньше моментов сожаления или расстройства. Управлять своими эмоциями трудно, но это может сделать каждый. В этом видео мы дадим вам несколько советов, которые помогут вам овладеть своими эмоциями. Первое. Распознавайте и деконструируйте свои эмоции. Если вы не знаете, как сформулировать то, что вы чувствуете, вам будет трудно справиться с этой эмоцией. Но прежде чем вы сможете сформулировать то, что вы чувствуете, вы должны узнать, что именно вы чувствуете. Развитие четкого понимания того, что вы чувствуете, может предотвратить поведение, вызванное эмоциональным стрессом. Один из способов развития эмоциональную осведомленность — отслеживать свои эмоции. Спросите себя, что вы чувствуете. Когда вы начали чувствовать себя так? И что вызвало у вас это конкретное чувство? Такая практика распознавания не позволит вам обобщать свои эмоции. Например, плохое самочувствие можно разложить на множество различных вариантов, таких как чувство тревоги, разочарования или страха. Исследования показывают, что обозначение эффектов помогает уменьшить связанный с ними стресс и тревогу. Как только вы разработаете словарь для своих эмоций, вы сможете разложить их на физические проявления. Физические ощущения – это естественный способ мозга справиться с переполняющими его чувствами. Научившись распознавать эти проявления, вы сможете отвязаться от своих эмоций. Например, если вы испытываете тревогу, вы можете почувствовать, как учащается сердцебиение, сжимается грудная клетка или выступает пот. Когда вы злитесь, вам может быть жарко, как будто кровь приливает к лицу и шее и пузырится под кожей. Вы можете сжимать зубы или кулаки в гневе, а когда вам грустно, вы можете чувствовать физическую тяжесть и усталость и с трудом мотивировать себя встать с постели. Второе. Развивайте эмоциональный интеллект. Развитие эмоционального интеллекта ⁇ это, пожалуй, первый шаг к владению своими эмоциями. Эмоциональный интеллект ⁇ это очень популярное слово, но что это такое? В целом, эмоциональный интеллект подразумевает способность определять и называть эмоции в сочетании со способностью использовать эти эмоции и применять их для решения определенных задач, а также управлять своими эмоциями. Развитие эмоционального интеллекта поможет вам лучше определить, что вы чувствуете в той или иной ситуации, и таким образом адаптировать свои реакции в соответствии с моментом. Вы можете часто обобщать свои эмоции. Например, пролив кофе на любимый свитер, вы автоматически портите себе весь день. Но если вы научитесь распознавать, что вы чувствуете в этот момент, то будете знать, какие дальнейшие шаги предпринять, чтобы это не повлияло на весь ваш день. Некоторые навыки, которые могут помочь вам развить эмоциональный интеллект в вашей жизни, это практика самоанализа. Научитесь управлять своими эмоциями и понять, как мотивировать себя, а также развивать эмпатию как другим, так и к себе. Третье. Изучайте новые понятия. Новый опыт может открыть ваш разум и познакомить вас с новыми перспективами, что в свою очередь позволит вам создать новые модели поведения. Многие из нас предпочитают полагаться на устоявшиеся модели поведения вместо того, чтобы принять новую модель поведения. Но непредвзятое отношение к жизни и взгляд на ситуации с разных точек зрения помогает осознать и принять личную ответственность за свои успехи или неудачи. Вы можете изучать новые концепции, знакомясь с новыми культурами, изучая новый язык или читая книги. Изучение новых понятий стимулирует ваши нейроны и помогает создать новые связи. Ученые советуют практиковать деятельность, которая является сложной и комплексной. Номер 4. Практикуйте заботу о себе. Забота о себе может повлиять на то, насколько хорошо вы владеете своими эмоциями. Ученые из Университета нью мексико Хайлендс обнаружили, что ходьба может увеличить мозговой кровоток, который создает ясность ума. Физические упражнения также уменьшают вероятность появления мучительных мыслей и снижают нейронную активность в подколенной префронтальной коре, улучшая тем самым общее психическое состояние. Некоторые другие способы заботы о себе – это соблюдение правил гигиены, питье достаточного количества воды и достаточный сон. Медитация и общение в обществе также помогут вам сбалансировать и выпустить свои эмоции. Номер 5. Наслаждайтесь счастьем. Кто-то однажды сказал, что счастье – это как погода, оно приходит и уходит. Поэтому старайтесь ценить его, когда оно у вас есть. Наслаждайтесь моментами, когда кажется, что это вы против всего мира. Счастье кажется реальностью, и его легко упустить из виду. Но постарайтесь найти моменты счастья, когда кажется, что их нет. Поздравьте себя с чем-то, чего вы достигли. Ведите дневник позитива, когда вы выражаете благодарность за что-то, что сделало вас счастливым. Это не обязательно должно быть событие, изменившее вашу жизнь. Это может быть что-то простое, например, игра с собакой или угощение мороженым. Наш мозг устроен так, что он запоминает негативный опыт. Поэтому нарушите привычку вспоминать и удерживать счастливые моменты, и это поможет вам пережить негативные эмоции. Вы нашли это видео полезным? Овладение своими эмоциями требует времени, терпения и желания с вашей стороны. Поэтому важно быть добрым к себе в этом процессе, иначе он не будет легким, и на пути обязательно возникнут препятствия.